здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика видео очень нужно для мамочек я считаю ну необходимое просто для мамочек всех поэтому я его таки назову потому что просто посмотреть на шапку это одно но вот это, эта шапочка у нас будет для деток двойная с ушками теплая поэтому я считаю актуальное нужное видео так пряжа у меня вот смотрите в 50, 50 граммах 133 метра то есть я вам скажу девчонки здесь я буду рассказывать принцип так что вот пряжа и спицы у меня здесь рекомендованы рекомендованные три с половиной четыре с половиной но у меня 3 миллиметра вот у меня вот столько, почти 2 матка, то есть почти 100 граммов. Это не принципиально, потому что можно вязать любыми нитками. Я буду больше опираться на принцип вязания. Петли я набираю вот таким вот способом. Вы поймете потом почему. Потому что мне нужен тоненький край, чтобы здесь будет шов, и он мне нужен незаметен незаметным. Поэтому вот таким вот образом. Сначала я первую петлю завязала, и вот так вот набираю 2 три набираю 29 петель так 29 петель первый ряд я вяжу лицевыми петлями ну соответственно как обычно первая петля я снимаю далее лицевыми петлями второй ряд первую петлю снимаем и вяжем 12 петель лицевыми петлями 12 теперь э, переносим нить перед вязанием и переснимаем с левой на правую спицу 3 петли просто не провязанными и снова вяжем 12 лицевых петель последняя изнаночная лицевой ряд следующий ряд вяжем лицевыми петлями то есть все лицевые ряды мы вяжем лицевыми петлями а в изнаночном ряду центральные три петли мы снимаем не провязанными и нить перед работой вот они наши эти три петли центральные видите вот они раз два три вот они по центру и пойдут лицевую гладью вся шапка у нас будет платочной вязкой а по центру с лицевой гладью 3 петли еще раз сейчас покажу в изнаночном ряду уже будет виднее так 12 лицевых теперь 3 петли я переснимаю нить перед петлями и далее снова вяжу 12 лицевых и так далее лицевой ряд мы провязываем лицевыми изнаночным и 3 12 лицевых Снимаем 12 лицевых, продолжаем. Вязание смотрите, вот я провязала 5 сантиметров. Я здесь. Вот буду такие секторы рисовать 5 сантиметров. Что касается размеров, девчонки. Внимательно смотрите в видео, не задавайте мне. В начале видео вопросы досмотрите до конца. Если вашей информации в видео не нашлось, тогда задавайте вопросы, потому что на те вопросы, которые есть в видео, я не отвечаю принципиально под видео. Я вам говорю, что по коррекции размера я я в течение видео все скажу, все свое мнение, все как делать, как корректировать, как посчитать. Сейчас мы вяжем основу. Значит, рисовать я буду, как бы вот смотрите, вот эта дорожка у нас из трех петель рисовать я буду вот эту часть вот она это дорожка да на схеме а вот наши 13 петель то есть эта половина подразумевается с обратной стороны вот 5 сантиметров я провязала теперь вяжем таким вот образом теперь вот здесь вот у нас будет расширять здесь мы будем добавлять по одной петле в каждом лицевом ряду, так называемый реглан. Вот, когда мы довязываем до вот этой полосы из трех петель, я отсюда из протяжки достаю одну петлю, три петли провязываю, можно накид, можно вот так вот, вот они. и так далее, и вяжу соответственно в изнаночном ряду сейчас покажу В каждом лицевом ряду из протяжки я буду вывязывать петлю либо делайте воздушную петлю либо накид это уже но ну, накид будет с дыркой она нам не нужна нам нужно здесь вот все плотненько красивенько здесь у нас будет количество петель увеличиваться 3 петли остаются неизменными вот они 1 2 3 остальные вяжем лицевыми вот продолжаем вязание и добавляем в каждом лицевом ряду смотрите добавила я здесь пишу 10 раз по одной петле здесь у меня вот в этом сейчас я месте нахожусь значит тут у нас 3 петли таки остается здесь у нас 23 петли и 10 сантиметров, то есть еще пять сантиметров, я так вот напишу, то есть до вот этого места 5 сантиметров и еще 5, то есть всего 10. Далее, вот он, видите, вот видно вот этот, вот видно эту деталь расширения, теперь мы будем делать сокращение, точно так же, как бы, то есть своеобразный реглан. Эти три петли мы все, все время продолжаем на изнанке снимать нить перед, перед вязанием. Вот потом я вам покажу, почему именно мы делаем так, а не обычным как бы регланом. Так, а здесь вот перед регланом. Теперь мы будем провязывать как бы не перед регланом, а перед этими тремя петлями по 2 вместе перед петлями и после этих трех петель. Теперь мы будем сокращать. Вот они, кстати, видите, с изнанки. Я, вам, кстати, сейчас покажу вот эти протяжки, которые мы снимаем. Во-первых, она очень хорошо вот так вот складывается пополам. Во-вторых, смотрите, почему это? Вот, вот не люблю я из-за этого эти спицы. Эта вязка у нас тянется прекрасно, а вот здесь вот вот это место не очень прекрасно тянется. То есть это все будет у нас вот это фиксировать по головке ребенка. Видите, вот здесь вот будет шапочка, а здесь ничего у нас не будет поддувать и задувать. Вот этот шнур своеобразный, он будет фиксировать шапку по голове. Еще потом вам покажу. То есть сейчас мы добавляем, ой, вернее, убавляем 10 раз по одной петле. Продолжаем вязание. Вернулась я туда, откуда я пришла. 13 петель у меня здесь. Ну и плюс 3 вот эти вот, ну, соответственно, с этой стороны тоже 13. Так, вот оно, наше вырисованное ушко. Вот такое вот прекрасное, раз прекрасное. Теперь я продолжаю ровное вязание. Вот этих вот 29 петель. Которые мы набирали изначально, то есть вяжем без добавления. Вот следующий наш этап, девчонки. И он у нас 15 сантиметров. То есть, ровно мы вязали 15 сантиметров. Так, здесь у нас 5 сантиметров, здесь 15 сантиметров. И далее мы снова делаем вот эти вот добавления 10 раз по одной, и убавление 10 раз по одной. То есть повторяем вот эту вот часть. 5 сантиметров и еще 5 сантиметров ровного вязания. То есть полностью дублируем вот эту вот часть. Только в обратную сторону. То есть сейчас я буду добавлять, ну то есть повторю вот эту штучку, потом еще провяжу 5 сантиметров ровно. Так, Ну вот, девчонки, смотрите, связала я вот здесь вот у меня. Снова восстанавливаем 5 сантиметров и 5 сантиметров. Сейчас мы поговорим о размере, так длина составляет 45 сантиметров. Сейчас то есть в спокойном состоянии. Соответственно, шапка наша тянется, прекрасно тянется. И очень сейчас я вам скажу до скольки сантиметров, до 55 сантиметров тянется в объеме. Шапка. В общем, девчонки своего ребенка вы знаете сколько объем головы вы знаете еще лучше если вы это все дело будете мерять по шапке которая ему как раз в пору Средние размеры я вам дала у нас размеры соответствуют количеству объема головы вот и смотрите здесь от 45 до от 45 до 55 до да? Разница. это если смотреть размер если вам нужен меньший размер вот ту же самую схему девчонки вы только убираете здесь минус 1 сантиметр допустим 4 здесь вы убираете 2 13 и здесь 1,4 сантиметра, то есть объем головы у нас уже будет меньше на 4 сантиметра, да? Это уже будет меньше, это будет 40, 41 сантиметр. Если еще меньше, соответственно, можно убрать вот здесь, вот не 5 сантиметров, а 4, то есть 8 петель добавить и 8 убавить. Это если совсем уж малюсенький размер. То есть вы набираете вот это количество петель Вяжете 8 добавили 8 убрали потом провязали 10 11 сантиметров и так далее и у вас получится совсем малюсенький то есть в среднем убирайте одинаковое количество из вот этих вот секторов если нужно убрать 1 2 сантиметра то убирайте вот здесь вот если нужно убрать до совсем маленького размера то убирайте и здесь то есть сделайте меньше добавления убавлений И вот это ушко будет вот допустим вот такое вот маленькое если на маленького ребеночка. А я думаю понятно с размерами, ориентируйтесь на размер головы ребенка и уже исходя из этой схемы и уже исходя из этой из схемы просто равномерно, это количество петель уберите из вот этих показателей так далее девчонки я уже довязала теперь я все петли закрываю вот видите закрыла я петли теперь я буду набирать последняя у меня осталось на спице набирать из кромочных по одной петли цепляю я за одну за переднюю половинку кромочной и набираю до конца прям все все петли вот из кромочных набираем петли. смотрите набрала я все петли сейчас вы можете кому удобно в круговую вяжем в круговую кому удобно вот так вот ровным полотном вяжем ровным полотно я буду вязать в круговую поэтому одеваю маркер мне нужен для того чтобы отделить начало ряда потому что платочную вязку в круговую мне придется вязать один ряд лицевыми петлями один ряд изнаночными петлями вот этим я делом и займу сейчас я вяжу первый ряд изнаночными петлями далее у меня будет лице будут лицевые петли все я продолжаю все я продолжаю вязание в круговую платочной вязкой сейчас я вяжу ряд изнаночными петлями следующий ряд будет лицевыми таким образом буду чередовать. так девчонки вот провязала я высоту что смотрите вот что вяжите в круговую платочной вязкой что не вяжите эффект 1 и вот это вот видно как бы вроде бы как сшито, это на самом деле не сшито, это переходы мои. Вот, поэтому. Но хочу сказать, девчонки, это, ж, это не обязательно здесь платочная вязка. Вы себе выберете любой узор, и у вас не будет видно этого шва, если хотите в круговую. Вот, сейчас я измерю. Полностью у меня 18 сантиметров. Теперь я буду делать сокращение. Вы высоту шапки тоже меряете по ребенку и учитывайте то, что будет еще внутренняя шапка возможно 18 сантиметров в вашем случае будет мало но если платочная вязка она очень хорошо тянется поэтому я считаю что достаточно закрывать макушку будем очень просто в этом случае нижнюю внутреннюю шапку будем закрывать по другому так что не пишите не спешите писать комментарии открываем внимание каждый лицевой ряд я провязываю по 2 петли вместе изнаночный ряд просто изнаночным, вернее второй ряд изнаночными петлями я провязываю по просто провязываю изнаночными и следующий лицевой снова провязывая по 2 вместе то есть через ряд я делаю вот такие вот э, манипуляции так вот смотрите девчонки сколько у меня осталось петель на спицах вот всего ничего около 10 может чуть больше всего я провязала 5 рядов из них 2 изнаночными рядами без убавления а с убавлениями именно по 2 петли вот смотрите 1 2 3 ряда между ними 2 изнаночные петли. теперь я просто стяну оставшиеся петли на иглу сейчас даже ради интереса посчитаю 9 10 11 петелечек у меня О, смотрите я продеваю Сейчас мне нужно пролезть на изнаночную сторону там завязать Стягиваю и завязываю узел так оставшиеся нитки обрезает так еще раз повторюсь девчонки узор может быть как как любой это я просто для простоты объяснения взяла продолжила этим вот такая вот макушка получается стянутая и теперь мы вяжем подкладку то есть внутреннюю часть опять же еще немного информации Нитки у меня заканчиваются, там осталось на завязке на помпончик чуть-чуть, поэтому внутреннюю часть я буду вязать дополнительными нитками. Вы же можете вязать нитками в цвет. Соответственно, девчонки, вот э, расход ниток около 100-120 граммов в зависимости от размера. Так, здесь я нитку привязываю снова из кромочных набираю петли. А вот здесь вот нитки тоньше поэтому вот сейчас я вам немного расскажу не упускайте эту информацию если вы вот эту сторону допустим захотите вязать жаккардом или косами то, соответственно петель должно быть больше для того чтобы было больше петель набираем не из каждой куверни из каждой кромочной через э, один раз одну петлю а из второй кромочной вот так вот две петли. То есть здесь у нас пойдет одна петля, здесь у нас пойдет 2. То есть, первую петлю я провязываю из первой, как бы дольки кромочной, а вторую я вывязываю из обеих. Вот таким вот образом. Я набираю все петли до конца. То есть чередуя 2-1, 2-1, набираем петли. Так, смотрите набрала я петли девчонки и здесь тоже я перехожу на круговое вязание но лицевыми петлями э, уже мне не нужно в подкладке как бы э, вот этот узор просто чулочная гладь все лицевые петли я вяжу поэтому и набрала больше петель потому что нитки тоньше и лицевая гладь она уже э, полотно чем платочная вязка платочная вязка уходит в ширину немного поэтому вот так вот девчонки а вы если хотите допустим верхнюю часть вязать каким-то узором то наберите большее количество петель вот по этому способу так теперь я вяжу в круговую эту часть вот здесь вот у нас дырочка есть ее мы зачем в процессе все я вам буду показывать и по сути вот она наша верхняя шапка уже готова и нам осталось внутреннюю часть связать. Так девчонки сейчас мы немного соберем эту конструкцию нам нужно зашить вот видите я провязала уже немножечко в высоту можно сделать здесь финиш для этого я вот иглу продела ниточку и просто здесь буду сшивать. Так, вот смотрите, я сшила. Следите за тем, чтобы совпало вот эта вот полосочка, видите, чтобы все здесь было красивенько. Теперь еще один момент. Вот я прихвачу буквально такими стежочками, такими легенькими, редкими, просто прихвачу вот эту вот нашу часть, соединю их эти две части. И не затягиваем, чтобы здесь у нас могло все хорошо тянуться, просто вот так вот такими большими стежками. Я это все, эту, эти две детали соединяю. Вот так вот по кругу, прям сюда, все между собой. И продолжаю вязать вот эту, вот видите, вот здесь, вот оно будет фиксировано, чтобы ничего у нас не смещало. Вот что касается этого ободочка, шапки, видите? Вот это то, что я говорила, что он будет здесь придерживать шапочку ничего не будет оттопыриваться смотрите как красиво выглядит аккуратно так девчонки вот смотрите сделала я одну ошибку говорю вам сейчас я сейчас перешла на тонкие тоньше спицы потому что видите пряжа тоньше а обвязала все таки этими троечками спицами надо было сразу переходить чтобы было ну, потуже так что это мой косяк я его озвучиваю если набираете больше петель тоньше пряжа тоньше спицы соответственно да и теперь вот смотрите провязала я ну это тоже относительное 7 сантиметров да вот приблизительно вы же видите где у вас начинается макушка вот сейчас и значит, да, вот, вот оно сужение пошло значит пришло время делать убавление все вязание я разделила по количеству петель на 8 равных частей обозначила их маркером и буду делать как в носке девчонки носочек мы убавляем в классическом вязании носка так сейчас показываю довязываем до маркера и здесь сразу после каждого маркера провязываю 2 петли вместе и так 8 раз по кругу следующий ряд вяжу без изменений то есть подразумеваем изнаночный ряд то есть без изменений и в каждом втором ряду вернее каждый второй ряд мы вяжем без изменений каждый первый ряд мы делаем вот эти вот сокращения Продолжаем вывязывать макушку. Я уже перешла на тоньше спицы, так что сразу набирайте даже спицами потоньше, если набираете этим вторым способом, чтобы оно было более такое по головке. Все продолжаем, девчонки, смотрите, показываю я вот эти вот сокращения. Видите, как они сходятся на макушке? И теперь вот когда у меня вот здесь вот это вот линия сокращений и осталось между ними по три петли я оно да, ну, видно да вот здесь вот уже надо стянуть визуально даже я уже даже не буду поснимать теперь я просто все петли провяжу по 2 вместе и стяну даже можно и по 3 не по 2 так вот видите я провязала под две вместе теперь на иглу и... теперь я просто стяну вот эти все петли и завяжу узел вот она моя макушка так, нужно протянуть вовнутрь, продеть эти, петли, эти ниточки. Основа наша готова. Вот, смотрите, вот она, внутренняя шапка, внутренняя И теперь выворачиваем на эту сторону. так вот она девчонки шапка сейчас я вам измерю измерю 2346 сантиметров у меня ширина но учитывайте то что она двойная поэтому и 19 высота вот она 19 без вот этих вот ушек теперь, Понятное дело, что украсить вы можете чем угодно. Я вот сделаю такой вот помпончик. Маленький хочу. Вот так вот. Вот такой вот маленький помпончик я приделаю. И, соответственно, завязки. Если вы хотите... Я рекомендую вот так вот в конце протянуть нитки таким вот образом. Так, смотрите, приделала я помпончик сделала одну завязку вторую показываю вам значит проделая таким вот образом с каждой стороны по 6 ниток не так длиной 90 100 сантиметров ну, около, около около метра плюс-минус сейчас по 4 штучки я разделю и заплетаю обычную косичку 1 три, 4 вот таким вот образом обычную можно конечно связать и крючком но я считаю вот в этом в этой ситуации это самый оптимальный вариант это косичка вот по сути и все сейчас я до плиту, заплевая эту косичку 30 сантиметров она у меня длина приблизительно такая вот шапочка у меня вот она, вот она внутри, смотрите, какая тепленькая, хорошенькая. Ну а на этом я с вами прощаюсь, девчонки. Буду вам очень благодарна за лайк, комментарий и репост. Поддержку канала для его развития. На сегодня это все. С вами была Вика из Школы Аркадель всем пока-пока.